Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем Таро-прогноз для знака весы на ноябрь месяц. И работать сегодня мы будем двумя колодами. Это Таро Уэйта и колода 78 дверей. Давайте приступим к раскладу. И спросим у мудрого Таро, что ожидает весы в ноябре месяце? Какие цели и задачи стоят? Какие энергии идут на этот месяц? Первая карта расскажет нам о задачах и об энергиях. Три карты нам расскажут о событиях, о настроениях наших. Карта работы, карта отношений. И сразу мы выложим колоду 78 дверей, карты колоды 78 дверей, которые нам покажут, какие двери нам открывают события этого месяца. Какие ключи нам даются для решения наших задач? Итак, первая карта. Карта задач. Карта энергий. Десятка жезлов. Десятка жезлов говорит о том, что вам нужно упорно трудиться, доводить начатое до конца, не бросать на полпути какие-то дела ваши. И ответственность, которую вы на себя взяли, вам придется ее нести до конца, доделывать. Карта говорит о том, что, возможно, вы взваливаете на себя много работы, не умеете делегировать да, или не хотите делегировать, не доверяете другим. По этой карте нужно этому учиться. Могут быть какие-то задачи, связанные с законом, да, с соблюдением каких-то правил, норм. У кого-то это связано, может быть, с государственными органами контролирующего да, характера. У кого-то это может быть моральные какие-то нормы. Это карта еще рода и семьи, да, что нужно что-то для семьи делать, для своего рода. И здесь что-то вот прям тяжелое может такое быть, казаться неподъемным, нерешаемым. Но нерешаемых задач не бывает, да, если карта это выпадает и говорит, что вы все можете всего можете добиться, просто нужно терпение, выдержка, нужно. Идти дальше, да, делать свое дело, идти дальше. Давайте посмотрим по событиям. Прекрасные карты событий. Посмотрите, дорогие Весы, какие прекрасные карты у вас выпали на события, на настроение. Вы э, чувствуете себя как император, да? Э, должны занять вот такое место, да? Через труд, через работу, через упорство, через терпение вы можете прийти вот к такому положению. Если вы не далеки от этого, да, вот вы не император, вы не начальник, вы не лидер, то, возможно, вам придется контактировать с такими людьми. Да, это может быть государственные органы, это может быть какие-то люди, занимающие какую-то должность и от которых зависит ваше благополучие, какие-то решения по вам карта стабильности карта которая говорит здесь важно вот вторая карта которая говорит важно соблюдать законы в этом месяце да нужно вовремя там оплачивать налоги делать все по закону правильно подписывайтесь если вы докум... документы какие-то да вы должны все прочитать досконально проявляйте свою волю будьте ответственные да и тогда все дела у вас будут решаться хорошо Потому что у вас вторая карта маг, вы почувствуете силу в этом месяце, да, вы почувствуете волю свою, у вас появятся новые какие-то идеи. Вы поймете, как управлять людьми, ресурсами, финансами. Вот по магу люди учатся этому. И маг уверен в себе. Он, если уверен в себе, то у него все получается. Это вам совет такой, да, на, на этот месяц. Здесь у вас уверенность. И эта карта говорит о том, что вы должны проявить себя, проявить свою волю, показать себя, возможно, миру, да, не бояться, не стесняться, заявлять о своих каких-то заслугах, показывать свою работу, показывать свои достижения. И магу можно что-то инициировать, он, у него появляются какие-то интересные идеи, и он может их предлагать для реализации и сам может реализовывать. По этой карте могут быть какие-то новости, это может быть какое-то обучение чему-то новому, да, когда нам приходит, допустим, какая-то новая программа, новая информация, и мы начинаем что-то делать не так, как раньше. А третья карта, девятка, чаш. Карта праздника, карта самодостаточности, э, такой, успеха, признания, да, когда у нас все хорошо и нас все устраивает. Карта может еще говорить о том, что будет какой-то праздник, может быть, это корпоратив или юбилей, какой-то большой праздник, куда приходит очень много людей. Карта говорит об исполнении желаний, когда наши желания осуществляются. Давайте посмотрим, какие двери открываются по этим событиям, куда вот эти события нас ведут. И мы видим, что император открывает двери жезлов. Что это за энергия? Это энергия, когда мы достигаем больших каких-то целей. Это карта, которая говорит, что у нас появляется энергия, мощная энергия, творческий потенциал, вдохновение для того, чтобы реализовывать свои какие-то идеи. И вот император, да, карта событий, которая говорит, что если вы, допустим, контактируете с руководящими какими-то да, личностями, которые… Ну, с начальниками или с государственными какими-то структурами, это вам дает энергию. Вы начинаете понимать, что вы можете решать вопросы, что и у вас появляются какие-то новые идеи, и у вас появляется уверенность в том, что вы все можете. А на мага, да, идет у нас карта четверка жезлов. Это карта хорошей организации. Вот маг иногда, он, когда обучается, когда что-то новое начинает, он может иногда так загореться делом, что не просчитывает до конца последствий, может быть, своих действий. Но это в минусе, да, бывает. Вообще карта, конечно, позитивная. Но вот, вот эта уверенность в себе, она открывает двери какие, что я могу хорошо все планировать, организовывать, да. Как бы вот этот минус, он здесь уходит. И... Приносит вот эта наша активность и целеустремленность и инициативность. Приносит в нашу жизнь стабильность, когда мы действуем и получаем результат, и он нас устраивает. По девятке чаш нам приходит, вот видите два туза, это очень много энергии в этом месяце. Приходит туз мечей, карта усиления да, работы нашего мозга. Uh, у нас приходят идеи не только вот как, да, uh, как реализовать все свои замыслы, но и как выйти из какого-то тупика, как выйти из какого-то uh, лабиринта. И здесь вот мы видим, что вот и карты событий, энергии идут, такие позитивные, энергичные, да, uh, несущие благо, и двери они открывают нам. В будущее очень позитивно Это можно сказать, что вот эти карты Они уже на декабрь Как бы показывают, что мы закладываем в ноябре Карта работы Здесь зеленый свет Вы можете что-то новое начинать Вы можете что-то новое делать Кто-то может убегать из каких-то ситуаций Которые вам не нравятся да? Ну как убегать? Уходить, уезжать Оставлять вот это вот старое да То, что не нравилось И двери, это какие нам открывает Двери а, Дьявол, да Карта Дьявол говорит о том, что дороги, да, открываются, вы можете изменить а на работе, может быть, свое направление, вообще работу можете сменить, или новый какой-то путь в этом направлении взять, но дорога, она будет непростая, здесь, видите, Дьявол, он говорит о том, что будут какие-то испытания, вас будут проверять на прочность, на то, насколько вы реально вот хотите этих изменений, насколько вы реально готовы к чему-то новому. Но совет все равно по этой карте, вот по шестерке мечей, что ты иди в этот путь, да, как бы здесь нет препятствий, здесь просто предупреждение, что будут испытания, да, будут какие-то искушения. Вас, может быть, кто-то будет уводить с этого пути, говорит, да нет, ты не ходи туда, ты не начинай этого нового, да, и будут как бы вас, может быть, отговаривать от этого. Но это просто проверка на то, что если вы действительно этого хотите, то вы это все равно будете делать. Это могут быть командировки по работе, да, когда вас направляют с какой-то задачей, и там, в принципе, все будет получаться, и дорога будет успешная. Но все равно вот проверочки вот какие-то там будут, искушения какие-то будут. Итак, давайте отношения посмотрим. Туз Жезлов, прекрасная тоже карта, карта энергии, карта мощи такой. Все дела вы можете решить с этой энергией, домашние, семейные, по детям. Идеи в этом плане будут какие-то новые появляться. Их нужно использовать, потому что это как шанс дается вам. Да? Вы можете в этом месяце очень много задач своих решить. Давайте посмотрим, какие двери это открывает. Четверка пентаклей. Четверка Пенталь... Пентакли – это карта, по идее, финансовая. Да? И здесь карта говорит о том, что может появиться желание... Кому-то что-то доказать, какую-то свою правоту доказать. Но это такая ситуация, как сказать, не очень, это не, прав, не очень правильное направление. Имеется в виду, что у вас будут здесь появляться какие-то мысли, какие-то идеи, и когда вы захотите их воплотить, да, у вас э, вот это желание показать себя, да, по показать свое, может быть, превосходство или свою правоту доказать, что вот я отстаиваю, да, что надо сделать именно так, как я говорю. Вот это оно не приведет как бы к позитивным результатам. Обсуждайте со своими близкими партнерами, детьми все, что вот в голове у вас возникает, да, не делайте все вот самостоятельно, единолично. Обсуждайте это с близкими, и тогда решение будет самым оптимальным. Итак, дорогие весы, задача этого месяца засучить рукава и работать. Возможно, работать придется с государственными какими-то органами, с людьми, занимающими какие-то посты, должности. Но у вас будет достаточно много энергии, и вы в себе как бы будете уверены, у вас все будет получаться. На работе вам открыт зеленый свет, хотя здесь будут какие-то проверки. В семейных домашних делах можете много чего решить, но не действуйте э, единолично, да, думайте о близких, советуйтесь с ними, и тогда все будет хорошо. В будущее вам открываются прекрасные карты, э, новые какие-то возможности, э, энергии для достижения больших целей, э, дом, стабильность, да, и выход из какой-то сложной ситуации. Поэтому расклад у вас прекрасный, я вас с этим поздравляю, желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.